Всем привет, вы на канале Строган Тим и сейчас я играю доту вторую, так вот, я буду играть с Сент Кингом, так, подумаю, что закупить, Купить там в начале. А, ну, да и там. Хватает. Так, у нас в тиме Веном, Кунка, С.Ф. Энигма и я Сандкинг. Так, out. А вот у врагов у них такой сильный пик. Свен, Начерс Пропат, Вивар, Шейкер и Дайрк Сир. Кери, мы с Кери только немного. СФ. новую мышку, так что не должно уже... Так, помните, наверное, в прошлых видео упускалось, а так вот в нужный момент так вот, не должно быть Так, Сэн Кинг имеет классный такой стан как почти шейкера только особенный все. мы за зарываемся в песок и немного неплохо так для скрывания для чего например там врываемся во врага называем второй скилл все у нас не бьют а мы дамажим размен надежда на СФа у нас такие массовые ульты если Энигма хорошо их заберет СФ забегает со своим своей ультой, Вином забегает со своей ультой, я забегаю со своей ультой, Кунка забегает со своей ультой короче все я как ультанем в пятерых это, это будет GG так посмотрим как получится да пик нормальные лишь бы игроки не, не убили отлично короче мышка такая чувствительная я купил беспроводную неплохо так быстро Сигнал передает. Такая легкая, неплохо, конечно. Е надо еще привыкнуть к ней, конечно. Так, пока собираем тысяча на energy booster. Ином опасный такой. Если ты его убьешь, не факт, что ты выживешь. Он ядовитый такой. Свайно ранный меч какой-то. Личный Отличный такой. Этот злой герой. Если раскачается он телепорт. тот не выжил. Энигма не выжила. Пусталь, есть. Смана, уже. Получше, дела пойдут. так как okay. Керри всем раскачка нужна Но, у, у нас тут нормально если что отдавать никому не надо без потерь против темки интереснее конечно мне там по скайпу советуется собирать дальше вот арканы дагер обязательно ну я думаю аганем собрать так чтобы еще собрать у них домах сильный может вот это собрать Свена там Или Траску Траску нет Даже не знаю Я не играл Много Сцент Тут только выбирают героев, которым ты, возможно, и не играл. Вот это единственная проблема Сэма. Так как, если играть в команде или там хотя бы в группе по скайпу, то они хотя бы знают, кем ты играешь, кем не играешь. Хотя можно сказать. Собирать надо, му нет. Качаем стан максимум, по нам дольше прыгать буду дальше. Саняй. Есть, есть, 3, 2, 1, арканы. Нормально, с арканами ему как раз прокаст свой дать. тактика собираем сейчас на дагер покупаем дагер там какой-то замес замес взяли блин канулись э, сначала надо приготовить ульту приготовили ульту один толчок дали ультанулись блин в место действия Show you место же будут и вот я там и покажу что надо делать надеюсь если получится Снимали <laughs> тоже ели. портов там же нет короче не играть как ну четыре четыре пятеро где он она да, меня вообще вынесли первого такого нуба разумеется как бы выиграли. короче срочно надо на blink dagger собирать это очень нужно Ульт у нас, конечно, отличный был. Прям перед ними единственный шанс, что я могу, это взять, включить ульт и первым скиллом зайти. Вот, я не люблю, но блингдаггер, он такой, 2000, попробую собрать. Фармить не дает. сами себе закрыли вход Быстрень, быстрей быстрей. Много, много, много. Качаю тента. Быстрее буду в песок зарываться. Я единственный восьмой, восьмой уровень. Только Суэн тоже нуб такой. Сначала говорила, что по скайпу говорить. Oh, Давай, This... короче, фармить но, но блинк дагнер Я очень долго фармлю Мне не нравятся всякими air У меня первым за сф он побежал. да он 13 уровень вот столько денег мне а вот получается И все-таки у нас отличный негм. даже собрал Это закидывать не буду в видео Ладно, уже досниму Уже ганем Собрали, я не могу Собрать на тагер Стоят на базе. Возле вешки смотрят. Йомерал. Вольт. Конечно. Отлично. Ноль на шесть. Йомерал. Тут только БКБ собирать Против Шейкера Что надоело Сколько у них килом 7 на 4 всю команду держит. Главное их керри Идем сейчас замес Война I hate Слава! Бегай! Конечно, ульт у меня самый мо мощный <laughs> Даже в криппов не попал. Это а блин, да, не собрал. Кто не умер? Есть плюсы. Так, 10 смерти, разница. Неплохо, дагер, дагнер. Энихма вообще качают скоро что-то соберет. Первый. Ну но все-таки больше круче. o Eu... corpo. сильный вивер отходите, отходите А воли. А воли. Замест они выглядят из-за энигмы. Четыре-один замест, отлично. Так, застал там все. Вот, да. так, сейчас продам и буду собирать на... Ага, у них есть, есть шанс победить. Дети ого, у него шад в лайн. Красиво А так бы у них был бы шанс если бы Рашана убили Рапира там кто-то собрал бы кто там собрал да рапира а есть. трудно будет убить его а если убьем его два раза то все рапира наша наверное Танда сейчас. Дабл У меня уже дела после нормально. Короче, да. дела уже пошли. МСФО 21 уровень, у них максимум 17. включил своей ультой много пока держать будем всех спалит а вот у сефа вот какой урон Сильный. Ну где он? Нет, нет, нет, умри. че то золото я смогу он меня так подловил 5000 вообще монстр ну что рапиру собирает наверно да вот уже такое игра там все рапиру собирает этот тоже рапиру собирает вы что вообще офигенье у него и без рапиры смотрите почти 300 Почти я интересно если поставить например 8 бордов ну, тоже будут так дамазывать дают в смысле атраперы если дату 8 штук по 300 Короче, изи yeah. да-да, все, лаги виноваты, конечно. Так, right, посмотрим, что вы по лу. Не он не нужен, конечно. Две рапиры С.Ф. тоже собрал рапира. Вот да-да, конечно. Если бы он вышел с Рапира у него МКБ, БКБ, Shadow Blade, то вообще злой очень будет. Конечно, легко так сыграть Ну и хочу вам рассказать о планах на будущее. Я буду снимать выпуски по игре за разных персонажев если вы хотите увидеть первыми выпуски так что подписывайтесь на канал какого героя вы хотите чтобы я посмотрел и поиграл им пишите в комментариях название героя ну и на этом пока все всем спасибо за просмотр и удачи и пусть вы всегда будете собирать рапиру и не умрете.